Здравствуйте! Я Юрий Апарин, региональный представитель французской марки профессионального оборудования RoboCube. И сегодня мы с вами познакомимся с двумя младшими моделями овощерезок из нашего широкого модельного ряда. Модели CL20 и CL30 BESTRO внешне очень похожи, но CL20 младшая модель имеет более простую конструкцию. Здесь прямой привод и полторы тысячи оборотов вращения ножа. CL30 BESTRO уже имеет редуктор и скорость вращения ножа 500 оборотов в минуту, что тоже достаточно много. И поэтому здесь появляется возможность дополнительно нарезать кубики и ломтики фри. При этом обе овощерезки обеспечивают качественную нарезку. Французский производитель Robocup специализируется на нескольких группах оборудования, поэтому наши машины постоянно совершенствуются. В них всегда используются самые передовые компоненты и материалы. Отсюда надежность и высокий ресурс. Сердце машины – асинхронный мотор. Это тихий, мощный и, главное, необслуживаемый мотор собственного производства компании «Робот Это означает полный контроль производства и отсутствие брака. Уникальное для профессиональных машин решение – съемная рабочая часть или голова резки, позволяет снять ее и отдать на мойку или помыть в посудомоечной машине. При этом детали не имеют труднодоступных мест, имеют скругленные углы, что упрощает поддержание их частоте. Давайте на примере младшей модели посмотрим, в чем же заключается подход компании RoboCube к эргономике и как это упрощает ежедневную работу. На небольшой кухне овощерезка будет занимать минимум места на рабочем столе. А благодаря съемной голове ее можно хранить раздельно, на полке над столом или под столом. Таким образом, она не будет занимать места на рабочем столе и достать ее можно тогда, когда потребуется сделать заготовки. В собранном виде овощерезка будет также занимать минимум места, ведь ее можно использовать с небольшой гастроемкостью GN 1,3 высотой 20 сантиметров, поэтому она будет занимать совсем небольшой пятачок на рабочем столе. С овощерезкой мы работаем таким образом, поближе к себе, кнопками к себе. Толкатель мы поднимаем и отводим под удобным углом, мы легко устанавливаем режущий нож. Система защиты отключает машину при открывании бункера или при открывании крышки. Глубокий бункер позволяет загрузить больше. Системы защиты и автопуска позволяют не нажимать каждый раз кнопку. Машина сама будет возобновлять работу при закрывании бункера. Специально для шинковки капусты в комплекте овощерезки идет лопасть для сбрасывания, которая устанавливается вместо диска сбрасывателя. Благодаря фирменному боковому выбросу продукта ничего не мешает поставить гастроемкость большего размера, например, gn 1 или даже gn 21 вдоль стола, ведь скорость нарезки очень большая и емкость дополняется очень быстро. На жизнь нержавеющей стали изначально острая, как бритва, поэтому долгие годы они обеспечивают отличное качество нарезки и не требуют дополнительной заточки. Для удобного хранения ножей и сохранения режущей кромки достаточно иметь настенный держатель ножей. В этом случае ножи, к тому же, не будут занимать полезное место на столе или на полках. Вертикальная подача продукта позволяет нарезать многие продукты практически без усилий. Еще одна простая, но необходимая нарезка – натирание моркови на терке. В бункер помещается 800-850 грамм продукта. Натирание любого вида сыра является простой задачей даже для младшей модели овощерезки RoboCube, поэтому она позволяет заменить сыротерки для обычных и для мягких сортов сыра, а также отдельную сыротерку для пармезана. Обеспечить непрерывную работу и переработать большое количество сыра позволяет простой трюк. Я предварительно нарезал сыр на бруски, которые удобно будет вставлять в трубку для длинных овощей. Мы проведем эксперимент и натрем на терке ровно килограмм сыра и засечем время, за которое у нас получится это сделать. Поехали! 28 секунд. 1 килограмм сыра за полминуты, то есть 2 килограмма в минуту. Таким образом, мы с вами попробовали самые простые базовые нарезки на младшей модели CL20. Это то, что необходимо ежедневно на кухне ресторана, столовой и в пекарне. При этом мы использовали только три ножа из 22 возможных. Вы уже поняли, что CL20 это модель, которая имеет очень высокую скорость, при этом обеспечивает замечательное качество нарезки. А теперь мы с вами посмотрим, какие дополнительные возможности дает нам модель CL30BESTRO. Следующая модель, которая, кстати, стоит всего на 150 евро больше. В конструкции этой модели уже появляется редуктор, поэтому скорость вращения здесь будет не 1500, а 500 оборотов в минуту, что позволяет делать дополнительные нарезки. Это три размера кубиков и два размера ломтиков фри. И снова мы проведем эксперимент. Упаковка 3 килограмма картофеля. Мы попробуем засечь время, за сколько можно будет нарезать ломтики фри 8 на 8 миллиметров. Начинаем. Бункер достаточно большой, сюда помещается около 900 грамм клубни. 3 килограмма картофеля фри за 42 секунды. Таким образом, 10 килограмм фри мы можем порезать всего за 2 минуты. Картофель для супа можно порезать ломтиками фри большего размера 10 на 10 или кубиками 12 на 12 миллиметров. В свое время компания Robocube сделала эту модель CL30 BeStro в первую очередь для нашего рынка, поэтому Наиболее привлекательной особенностью машины является то, что она нарезает не только сырые овощи и фрукты, но и вареные овощи для традиционных оливье и винегрета. Для этого используются диски размером 8 или 10 миллиметров. Здесь очень важно, как мы устанавливаем диск. Для этого на диске есть рисунки, показывающие, что сектор решетки мы располагаем под тем отверстием, через которое будем вставлять продукт. Я сейчас буду работать через трубку для длинных овощей, и вы поймете почему. Для того, чтобы лишний раз не давить нежный мягкий продукт, я использую трубку для длинных овощей для непрерывной нарезки. 4 килограмма винегрета менее чем за две минуты. Остается добавить, что производителя рекомендует обе модели для небольших заведений, где необходимо быстро сделать всю необходимую нарезку, чтобы накормить до 80 человек. А также очень важно напомнить, что сотрудники компании Робокуб готовы не только рассказать, но и показать на практике все возможности овощерезок и в дальнейшем поддерживать вас любыми консультациями по этому оборудованию.